Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Лунатический пазл, Лего экшен, злые курицы, новая головломка, роботанцы и настоящий стелс-боевик Приступим! Back to bad. это очень необычное, сюрреалистично-фееричное, депрессивно беспорядочная короче, игропазл. Ваша собачья роль, если это можно назвать собакой, заключается в том, чтобы помочь хозяину, страдающему лунатизмом, благополучно добраться до своей постели. А делать мы это будем, используя свои мозги, передвигая яблоки, останавливая одноколесные часы и бегая по потолкам и стенам. Лего Star Wars The New Yoda Chronicles – это набор веселых мини-игр по легендарной вселенной Звездных войн. Выбирай сторону Йоды или Лорда Вейдера и... вперед! Прими участие в космических битвах и сражайся на световых мечах. В этой игре возможно все, что только можно пожелать. Прыгай, бегай, летай, стреляй и... получай удовольствие! Разработчики компании Ровио вспомнили о половой дискриминации и создали новый симулятор птиц камикадзе для представительниц слабого пола – Angry Bird стелла Розово-няшно-гламурной птичке Стелли и ее подругам предстоит уничтожать свиней привычным способом. Каким? Ты знаешь сам. Тебе ждут новые 120 уровней, в которые могут сыграть как девочки, так и странные мальчики. Шейпест – это очередной пазл, предназначенный для уничтожения времени и улучшения твоей самооценки. Конечно, ты у меня самый умный, ведь ты пройдешь эту сложную головоломку. Перед тобой разные формы фигуры, которые нужно разместить так, чтобы динамическая прямоугольная фигура в центре осталась пуста. Как всегда, с каждым уровнем задача будет усложняться и приносить тебе все больше мучений и страданий. Созданных, кстати, чтобы развлечь тебя, мазохист робот Dance Party это крутая ритм-игра. Вам предстоит танцевать до короткого замыкания, ведь, ведь, ведь здесь танцуют только роботы. Собери свою уникальную консерву из сотни запчастей, каждая из которых будет давать вам новые способности и движения. Тапами и свайпами по экрану ты будешь приводить в действие своего робота, выполняя сложные движения и комбо. Стань королем робот в counter Spy» вы выступаете в роли шпиона. Восток и Запад угрожают мировой войной, и перед каждым заданием тебе предлагают выбрать, куда же ты отправишься – в условное СССР или условное США. Задача шпиона выкрасть у обеих держав чертежи ракет Причем делать это необходимо в режиме стелс Беззвучно вырубая врагов Но если что-нибудь пойдет не так Гул Сирен заставит вас выходить из ситуации быстро и решительно Истребляя всех, кто попадается на пути Дабы отменить запуск ракет во что бы то ни стало В игре шикарнейшая графика и неотрывной геймплей Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал И вступай в группу Если ты настоящий мужик Будь мужиком, блять. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи.